У нас двухуровневая банковская система. Это не два пункта, которые вы сейчас считаете здесь. Двухуровневая означает первый уровень верхний. Нацбанк, регулятор, который задает правила игры, который, в общем-то, выдает лицензии. И никакой, даже самый надежный, там, не самый, а, например, надежный австрийский банк, да, и, э, открыв дочку, я имею в виду и, соответственно, приор в Беларуси открыв дочерний банк, обязательно требования регулятора рядом соблюдать, потому что лицензию получает за русскую, то есть правила игры задает надбанк. И э, наш же надбанк, да, э, ну точнее как, здесь я вот привел пример, который, мне кажется, достаточно важным, когда спрашивают, в каком, есть различные группы значимости или там системообразующие банки, да, часто называют там в других странах. Если говорить о хранении более-менее крупных сумм, если говорить о тем, кого интересует в первую очередь надежность, защита капитала, я имею в виду сейчас а белорусском, исключительно белорусских представителей банковской сферы, то я бы рекомендовал обратить внимание на группу значимости номер один. Туда входит, вы почитали, крупнейший Беларусь Банк, Белаграпром, Белгаз, Сбер, Приор и... Билл был Билл Межэконом. Почему бы на них? Наверное, знаете о ситуации на рынке в текущий момент. Если мы возьмем американские, крупнейшие американские банки, там, Бигфо, да, то в четверке крупных этих банков, там, Велсфарго, просел, поседал в моменте, да и сейчас он там не сильно подрос. 55% от своих значений, там, февральских. На 55% стоимость акций упала банков. Uh, JP Morgan, Citi, 30, 35. Uh, это крупнейшие крупнейшие банки. Почему их акции так сильно упали? Uh, в связи с коронавирусом, в связи с локдаунами, останавливаются экономики, останавливаются цепочки uh, производства товаров, услуг и их потребления. Люди сидят дома, тратят значительно меньше. Скорее всего, вы уже, наверное, читаете в белорусской да, прессе, я смотрю, то какие-то тренажерные центры, то какие-то строительные компании, которые строят, там, вот недавно читал про грушевский посад, кто-то там инструментал, наверное, инвест, инвестор, и, по-моему, они же облигации размещали. То есть закрываются, это бизнесы, которые, может быть, и так не сильно хорошо себя чувствовали и которые наверняка использовали заемные средства, которые брали кредиты в банках и так далее. Но я вернусь к американским банкам, коль уже про них затронул. Э -э такая просадка э по стоимости акций обусловлена тем, что уже банки заложили, даже когда первое, в первый квартал финансовая отчетность выходила, огромные суммы на невозвраты. То есть они считают, что уже огромные суммы будут просроченных или неуплаченных кредитов. В общем-то, Беларусь тут не исключение. Я думаю, белорусские банки, в общем-то, тоже значительные трудности испытают. А проблемные заемщики, которые не смогут вовремя рассчитываться по своим кредитам. И здесь вопрос в том, что кто-то из банков может это не пережить. Всем банкам будет не очень хорошо. Но банки с первой группы системы значимости, скорее всего, в случае необходимости будут поддержаны государством. Государству не нужен развал полной финансовой системы, там медицины, транспортной и так далее. То есть те основные игроки, которые есть, у Нас банк давно заявлял, да, о том, что там 33 банка в белорусской банковской системе, нет в этом нужды, необходимости. Сколько-то лет назад, как вести с полей шли, с фронта, точнее, да сводки про российские банки, когда каждый день там или там за неделю по 3 четыре банка лишали лицензии, то есть в общем-то сокращалось количество игроков в этой сфере, поэтому с этой точки зрения, мне кажется, то, на что нужно обращать внимание, это когда иметь дело с банком, то чтобы это было удобно, чтобы это было комфортно, комфортно с точки зрения, не знаю, вот какой-то оперативной деятельности, кашины, банкоматы, доступ в онлайн, дистанционно, мобильное приложение и так далее, но про надежность тоже нужно помнить.